Мы рассказали вам о медитации. А в этом ролике мы поможем провести сеанс медитации тем, кто не может сконцентрировать свое внимание. Я исчезаю. Я принимаю удобную позу. Я лежу на спине. Мои мышцы расслабляются. Гексограмма. У меня перед глазами Вселенное и Время бесконечны. Кроме нашего мира существует бесчисленное количество миров с различными формами жизни. Мое дыхание спокойное и равномерное. Вокруг моего тела образуется мой фантом, прозрачное я на третьем выдохе. Фантом отделится от меня. Раз и, два и, три. Фантом отделился и медленно удаляется в космос. Я вижу, как удаляется мое физическое тело. Мой дом, моя улица. Мой город, лес, поля, реки. Вот я вижу Луну. Вот из космоса я вижу нашу планету, Земля. Здесь тихо, спокойно, легко. Передо мной звездный мир с его бесконечностью и пространственностью. Я наслаждаюсь этим состоянием. Я перемещаюсь за пределы Солнца и звезд нашей системы, и там, в космосе, я вижу божественное начало в виде сверкающего источника белого. Яркого света. Я ощущаю тепло его лучей, купаюсь в них и наслаждаюсь их сиянием. Обращаюсь к этому источнику божественного света. Я душа. Я этот свет. Я чистый по натуре, я безмертен, я дитя Бога, о Боже, мой отец, моя мать, мой любимый друг, мой учитель, мое мировоззрение, ты все знаешь, ты мир, ты благословение, ты любовь, ты всемогущество, ты милосердие. Мое дыхание чуть слышно, в моем сознании умиротворение. Мой фантом окутан любовью теплых и ласковых лучей. О, сияющее божественное начало, я благодарю Тебя за любовь и ласку Твою. За мое приятное состояние, за этот мир, за то, что я есть, за близких мне людей, которые желают мне только добра, за твои наставления и подсказки. Я направляюсь в обратный путь. Вот моя планета, Земля. Вот Луна. Вот мой город, моя улица, мой дом. Я перемещаюсь в свою комнату и соединяюсь со своим физическим телом. Ощущаю его, глубоко вздыхаю, шевелю руками, ногами. Теперь я выполню дыхательное упражнение. Вдох. Концентрирую клубок энергии в области солнечного сплетения. Выдох. Раз, два, три, четыре. Ручейки энергии направляю во все части тела. Вдох. Концентрирую клубок энергии. Выдох. Раз, два, три, четыре. Побежали ручейки. Вдох. Концентрирую. Клубок энергии. Выдох. Раз, два, три, четыре. Побежали ручейки. На этом мы закончим с вами нашу встречу. Благодарю вас за участие. Следите за самочувствием, и будьте здоровы. До новых встреч, до новых встреч.